Ты не знаешь, что это? Не так ли? Это твоя стипендия. 30 лет мы собираем ее у студентов. Все покупали у нас отчеты, экзамены, курсачи. Кроме тебя. Ну как там с деньгами? Они валят Элизабет. Добро пожаловать на сессию. Мы спасем его! Из чего нам начать? С Джека воробья! Он знает их больные точки, как свои пять пальцев. Договоритесь с ним, и он покажет пусть. Вот ты этим и займешься. Нищеброд. Если ты принесешь мне ящик Рома, я напишу ей попсач. Алкаш грёбаный! Ты должен знать одну важную вещь. Это не просто жестокие бешалостные преподы. Как успехи! Отлично! У них никогда нельзя сдать курсач с первого раза. Ты не доживешь до четвёртого курса. обнадеживающие Ты не сдашь. Я не верю в байки про заваленную сессию. Можете начинать верить, миссис Тюрнер. Вы часть одной из них. Господа, вы помните Джека Воробья с третьего курса? Валим его! Я покажу тебе настоящую боль! Ты любишь боль? Напиши мне отчет по практике! Они идут! карибского моря Проклятие черный запада в кинотеатрах никогда.